Всем привет, ребята! С вами снова Димас. Мы решили приготовить такой небольшой супчик, тепленький, достаточно вкусный, питательный. Удивить вас как бы своим рецептом. Все готовят его по-разному. У меня тоже есть свой рецепт, какой я готовлю. Сегодня мы будем делать крем-суп грибной. Пишите в комментариях обязательно, как вы готовите его, из каких грибов и что-то еще. У нас э, сегодня будут шампиньоны. Ну, как бы это более самый вариант подходящий крем-супу. Как бы варят из лисичек и еще из каких-то подобных грибов. Ну, шампиньоны, они самые такие безобидные, самые безвредные. Из них самый получается, на мой взгляд, самый вкусный крем-суп-пюре. Кто-то белые добавляет, сухие. Но они достаточно дорогие. Если покупать в магазине, если вы заготовили, успели за сезон, тоже можно добавить. Лесные грибы дают очень большую пикантность, но мы и без них делаем. Сегодня мы делаем просто чисто шампиньоны. Также помимо шампиньонов нам понадобится лук свежий, морковка, чесночок добавим, картошечка, куда без нее. Сливочное масло, растительное масло, молоко. Многие делают без молока этот суп. Потом добавляет сливки, еще как-то подобное разводит. У меня рецепт этот с молоком. Также соль, сахар, перец молотый. Мы возьмем разный. У нас тут перец, четыре вида: красный, белый, зеленый, черный. Я обязательно в этот суп добавляю кари. Кари мадрас, очень хорошие специи. Именно в этом супе не так много, но оно очень дает пикантность. В кари, как вы знаете, очень много пряных трав. Из них кори состоит. Также мука наш сегодня загуститель. Так же как и картофель. Здесь крахмал содержится. Муку мы тоже добавим. И начнем приготовление. Для этого нам надо дать основу. Это обжаривать лук, морковку и грибочки. Так что включаем на четверочку. Добавляем растительного масла. Здесь масла, в принципе, достаточно много идет. Из-за этого этот суп получается калорийный. По этому рецепту. Можете просто отварится и у вас будет менее калорийный. Но этот суп такой вкусный получается нажористый, когда он с добавлением муки и масла и всего остального. Мне очень этот рецепт нравится, я доволен им. и часто готовлю и кому готовлю своим знакомым тоже очень нравится. Так что вот процесс у нас пошел обжарки все на четверочке обжариваем до готовности почти уже грибы добавляем, они быстро у нас тоже приготовятся. Пока у нас будет лук Обжариваться Мы еще конфорку тоже включаем на четверку И чтобы не терять время Мы будем уже варивать картошку Картофель наш просто в обычной воде Чтобы уже все потом быстро у нас Получилось и Сэкономим полчаса как минимум Берем кастрюлю Добавляем воду Как всегда святую ну, где-то около литра. И сразу да, добавляем картофель наш. Для ускорения процесса можете его нарезать произвольно. Все равно все блондировать нам придется. Чуть тоньше, тем, чем лучше. И все, накрываем крышкой. И варим его э, до э, прям вот размягчения полного, как пюре вы варите. Это как бы главный показатель. И в процессе вот обжариваем лук с морковкой. У нас это займет минут 20. И будем уже приступать к следующему этапу, Но ну, пока обжариваем наши овощи. У нас вот спассировался лук с морковкой почти до готовности. И мы добавляем грибочки, наши шампиньончики, прямо сюда же. Добавляем еще масло растительное. Достаточно много. И сливочного масла тоже добавляем. Тоже много грамм. 50-70 примерно. В этом блюде должно быть достаточно много масла в моем рецепте. И все это тоже обжаривается. Ну вот шампиньоны сейчас много заберут масла, питают себе, Естественно, потом, когда будете блондировать все это у вас перейдет в суп. Также сюда я добавляю всегда кубик грибной, но у нас нет грибного. Я немножко добавлю куриного, ну прямо вот чуть-чуть посыплю. Он даст свой вот эту химическую, химический свой вкус. вкус. Также кария добавляет достаточно много. Кто не любит каре, можешь не добавлять. Это чисто вот какие такие специи, которые на любителя. Также соль я добавлю сразу. Мы будем досаливать еще, но добавлю сразу соли, Перец. И сахар. Сахара тоже достаточно много, потому что я люблю такие вкусные, пикантные, насыщенные супы. И все это перемешиваем сейчас. Продолжаем дальше обжаривать. Сейчас сахар растворится, даст карамельку. И все будет, все красиво. Но нам красота это сейчас не важна. Это главное. Просто спассеровать. Запах прекрасный стал карри. Кому нравится, те меня поймут, что это великолепный запах. Кому не нравится, я вам сочувствую. Вы зря это делаете, что не любите карри. Прекрасные специи, если их не добавлять в таком большом количестве, как это делают индусы, пакистанцы, и у них получается не само блюдо основное, там рыба, мясо или курица, получается их специи, блюдо, как идет основное это, это, блюдо, а все как бы мясо, рыба, это как получается добавка. У них сложная пища, но для них она прекрасно усваивается и им приятно это все. Так что обжариваем, у нас картофель закипел, чуть убавим на трешечку, все варится до готовности. Обжариваем. И вот сейчас минут через 10-15 увидимся снова. И у нас, как бы, смотрите, вот чуть спассеровались шампиньоны. Чтобы не ждать, чтобы вот лишняя влага выпарилась, мы сразу вот добавим муку. Мука обычная. Мы добавим пару столовых ложек. Забыл сказать вам, что у нас тут из шампиньонов 250 грамм. Лук-морковку по 100 грамм. И картошка у нас тоже получается грамм 150, может быть, тире 200 грамм. Вот, добавили пару ложечек и видно, что еще можно добавить. Без горки добавляем третью ложечку. Изначально говорил, что ножористое блюдо такое достаточное, хотя легкое, без мяса, но постное. Муку, масса сливочная. Нельзя, конечно, в пост есть, но... Веганом-то это можно есть. Ты немножко поджариваем. Если есть мускатный орех, можете добавить мускатный орех сюда граммулечек. Сейчас немножко мука спасируется. В принципе, эта вот заготовка, она будет готова. Уже будем переходить к, так сказать, к третьему этапу, почти завершающему. Блондарить наш суп, уже доводить его до готовности. Минут 15 у нас, у вас секунды. А картошка вот сварилась окончательно. Вот видите, она такая разваристая вся. И мы добавляем уже в нашу воду и картошку отварную, наши пассерованные грибы, лук-морковку. Тут мука, карри, я напоминаю, уже немножко соли, сахара. Как бы добавляем сразу молоко. У нас тут вот литр, где-то пол литра добавляем примерно. Лучше молоко, чтобы было подогретое, это куда-нибудь его поставьте теплое место, оно будет теплое. И начинаем блендировать что у нас будет получаться. Прям кастрюльки, не переживайте. Долгое количество времени не блондируйте, потому что иногда бывает горят они. Достаточно густая смесь. Можно еще молочка немножко добавить. Все, блодируем, прямо мясо, чтобы у вас не было никаких кроплений. Стараемся, по крайней мере. Морковки, лука и всего грибов, маленькие-маленькие частицы, чтобы оставались, чтобы у вас все было однородной массы. Из-за этого надо, чтобы морковка и все остальные овощи у вас были до готовности, чтобы блендер их взял. Какие-то фракции, вот видите, у нас получается, там грибы, иногда морковка проскакивает. Но это все размалывается, все легко. Ну все, замечательно, вот останавливаем. Снимаем нашу ногу. Она нам уже не пригодится. Да и все, у нас начинает вот подзакипать. Под Тоже можно уже убавить на двушечку, чтобы не пригорело. Потому что э, у этого супа есть такое свойство. Такое свойство, что э, он пригорает к поверхности, потому что там мука и он достаточно густой. Так что непри, непрерывно помешивайте. Либо венчиком, либо ложкой, чем вам угодно. Удобно. Обязательно промешивайте и ждите закипания. Видите, уже даже вот мешаешь, и вот тут остается вот пригарка. Пригорает она к нашей поверхности кастрюли. Так что обязательно потом убавляйте температуру, чтобы у вас сильно не пригорало. Но обязательно дождитесь того момента, чтобы суп прокипел. Вот видите, уже внизу что-то пригорает. А горелая нам вкус этого супа не нужен. Сейчас попробуем на соль, как раз добавим, если что-то не то. Да, немножко добавим сейчас соли обязательно. Чтобы досолить. И чуть-чуть сахарку. И сейчас еще помешаем. Ну все у нас закипело. Мы убавляем, то есть выключаем вообще комфорку. Наш. И у нас получилось, наверное, где-то литра 3, может быть, побольше, довольно-таки густого крема супа. Естественно, когда он у вас он остынет в холодильнике или где вы там будете хранить, он у вас еще гуще станет. И когда вы будете греть, можете добавить также молока сюда, чтобы его лучше разогреть, чтобы он не подгорел, либо просто сливок добавить, как бы... 10% самых дешевых простых сливок Также на этом супе можно также эти узорчики рисовать сливками Теплыми, чтобы Хорошо усваивал желудок Ну вот у нас Случилась автосессия и мы будем пробовать Что у нас получилось В супе, будем разрушать это, это Блюдо, попробуем Очень вкусный Тот вкус натуральный который должен быть у этого супа чуть остринка из закаре, кто любит такие супы, у кого нет зубов, там, допустим, еще что-то жевать тяжело, эти супы легко усваиваются в организме, потому что современный мир переходит на кремообразное и как бы все знают, что дети детей кормят все пюрешками, это очень легко усваиваемся, только съели, уже побежали. Так что вот приготовили такой рецепт. Супа, крем-супа, их вариаций много, мы вам дали свой. Как мы готовим, очень вкусный. Кто бы Кому понравился, не понравился, подписывайтесь на наш канал, лайки-дизлайки, все от души. Также пишите комментарии, особенно если вам э, понравилось это, либо вы готовили какой-то свой вариант, может быть, мы это повторим по вашему рецепту. Всем приятного аппетита, с вами была банда Кукс Хукс, всем добра и мира. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.